я решил заняться предоставлением услуги избавления от зависимости трясу отделяю человека бутылку сжигая ее на свече но у меня получается все наоборот мужчина который должен был бросить пил запил еще сильно плохо себя чувствует мама говорит еще никогда не видела и раньше сильно пил теперь каждый день не знаю что делать с уведением александр петрик александр петрик у вас Глядя на вас, я могу сказать, что у вас не хватает энергии. Дело в том, что вы должны перевести этого человека в то, чтобы он хотел жить нормальной, счастливой, яркой жизнью. А как же он может перейти, если вы ему дарите свое ощущение жизни, оно у вас не счастливое и не яркое? Для того, чтобы человек мог помочь другому человеку вырваться из ужаса, нужно его перенести в яркость какую-то. Вот Вам нужно стремиться к этому. Не старайтесь, эзотерика это не механика, здесь связано все с чувствами, к сожалению, так. В одном доме читаются молитвы и как это влияет на нас, позитивно. Молитвы читает мама каждый день 80 лет деменция, Говорить бесполезно, я читаю мантры, эзотерика, вдруг задумалась, можно ли так, да, можно, все в порядке и то и другое между собой, все во благо, все в плюсы, все дает нам радость, счастье, везение, удачу, успех, добавляет денег, добавляет здоровье, здоровье радости, везения и всего остального.